Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Оказывается, на нашей планете есть огромная и необычная энергия, которую НЛО постоянно выкачивает с нашей планеты. Но что на самом деле это значит? Нет, это не ядро. По многим причинам ядро играет огромную роль нашей планеты, если мы с вами не знаем про нее ничего. Оказывается, сейчас идет огромное наблюдение чужих НЛО за нашей планетой. Да, функционируется огромное количество НЛО и очень странное явление. Вы, наверное, замечали, что по всему миру происходят странные явления. Но суть в том, что у них есть объяснение. НЛО уже постоянно намекает людям о том, что это не людская планета, а инопланетная. Поэтому мы видим необычные кадры, которые по всему миру появляются. Это объекты НЛО. Это аномальные явления. Это аномальные явления природного характера. Вы их уже слышали и видели. Но суть в том, что эти необычные явления напоминают для людей о том, что они не могут остановить это. Но вот как недавно случилось у нас в Турции и в Российской Федерации. Это в августе. Все помнят эти необычные пожары. В конце августа, августа мы заметили необычное движение, а именно наводнения и потопы. Также они зацепили Турцию, также зацепили Крым, Российскую Федерацию, Францию, Польшу, Украину. Но опять же, никто не может доказать, что это рук НЛО. После этого стали просыпаться по всему миру вулканы и самые засекреченные вулканы которые вы про них не знали но кто про это вам расскажет если не я но суть в том что множество вулканов которые спят и уже проснулись их разбудили объекты нло вы наверное не знаете но я вам расскажу на черном море есть необычные вулканы которые скрываются на дно но суть в том, что они проснулись одновременно все, по всему миру. Это очень странно, но это правдиво. Но почему так люди, не зная о том, что вскрывается на дне, они думают, что это природное явление, или, как они утверждают, начали двигаться тектонические плиты? Но если вы посмотрите по-другому, что эти необычные явления будут именно несколько факторов. Первый фактор – это Луна. Второй фактор – это НЛО. Ну, а третий фактор, как вы думаете, кто виноват в этой всей необычной катастрофе? Правильно, люди? Потому что сейчас происходит множество шахт, множество добывания ресурсов, множество убивания, можно сказать, нашей планеты. Но это так не будет это будет по другой схеме. И поэтому множество людей считают, что они правы на 100%. Теперь самое интересное, что я хотел вам рассказать. Н не так давно на Марсе нашли необычную скульптуру человеческого происхождения. Нет, вы не расслышали. Это серьезно человеческого происхождения. И там был очень интересный рисунок, похожий на человека. Поэтому множество людей считать, что мы сами люди из другой планеты, а именно с Марса. Мы просто решили спасти себя на другую планету. Но что на самом деле скрывается под этим необычным видеосюжетом? Помимо того, что мы с вами живем в такой необычной, можно сказать, Земле, а именно на Земле, то мы понимаем о том, что наша Земля не вечна. Но фактически это так и есть. Мы не можем жить на том что скоро взорвется. Нет-нет, я не говорю про сегодня, может лет про 100, может по двести, может вообще про миллион. Я имею в виду то, что люди не ценят свою планету. Или все-таки не свою. Но давайте мы разберем то, что люди скрывают на самом деле от людей. Почему множество кораблей НАСА просто промалкивает? Почему на МКС корабли, когда пролетают, также умалкивает. И почему все вот это взаимосвязано с другой, можно сказать, учреждением НАСА, Роскосмос также все умалкивает. Нет, но есть такие видео и отчеты о том, что они реально показывали. Но суть в том, что это для того, чтобы вы, дорогие друзья, видели на МКС прямом трансляции только планету Земля. А теперь подумайте сами. Вы, наверное, любители посмотреть там трансляции или еще что там, но сделайте для себя хоть интересный момент. Возьмите, задайте себе вопрос, почему все камеры, которые на МКС установлены, они направлены или на корабль, или направлены на Землю? Суть в том, что есть недалеко от нас еще одна планета, где МКС могло вам показать интересный видеоотчет в трансляции, но они это не показали. Помимо того, там есть множество других интересных явлений, которые подлетают к МКС, а именно НЛО. Они также не смогли вам показать то, что на самом деле могло произойти на Земле. И почему фиксация спутников не дает о себе положительную оценку о том, что на Землю летят огромные корабли, и они как-то растворяются? На Земле. Куда они деваются, и почему множество очевидцев считают, что Земля это приют для всех инопланетных людей. Ну, давайте мы так назовем. И все-таки задайте самый главный вопрос: почему множество объектов НЛО находятся именно на Земле? Помимо того, что мы с вами знаем и видим, мы не можем доказать это как-то Фактически, помимо того, что люди считают, что везде нарисовка и это 3D компьютерная графика, люди просто ссылаются на том, что это и правда так и есть. Но помимо того, что на Земле происходят вот такие природные катаклизмы, про них также можно сказать, что это 3D графика, цунами, торнадо и даже смерчи. Но как это объяснить, если это все-таки реально происходит именно с каждым из вас? Но никто не может объяснить ту или иную историю про возникновение нашей планеты и кто нас привез в эту, можно сказать, страну, которая раньше была заселена другими расовыми, можно сказать, человеками, или, как их говорят, монстрами или великанами, мы их просто уничтожили и забрали эту планету. Я не знаю, дорогие друзья, с чего это все стало происходить, но мне кажется, что мы с вами живем не в то необычной эпохе. Нас просто обманывают и заблуждают в самих этих рассказов. Но я надеюсь, что вы поймете о том, что я хочу вам донести. И я вам покажу сегодня в 19.30 много чего интересного. Главное, дорогие друзья, посмотрите... То, что вы узнаете, вы будете в ужасе. Но и не забывайте, самое главное, ставить мне лайк и подписку. Ибо вы увидите страх, а я вам покажу реальность. Ну а с вами, дорогие друзья, был Тайна НЛО.